добрый день дорогие друзья с вами Гульнац Идрисова, и сегодня я хочу вам рассказать о проекте первые деньги расскажу вам что это за проект какая у него цель как он проходит для того чтобы вы могли принять решение об участии в этом проекте и спланировать свое время для того чтобы провести это время максимально эффективно Итак, проект первые деньги он рассчитан уже на тех кто то пришел в нашу компанию не просто пользоваться нашим замечательным продуктом, но еще и зарабатывать. Целью проекта является создание первого дохода. Название проекта говорит само за себя. Это наши первые заработки. И целью данного проекта ставится заработок от 5000 рублей. Конечно же, это не максимальная цифра. Если вы будете прикладывать усилия и вкладывать свое время в создание этого дохода, то в первый же месяц работы вы можете заработать гораздо больше. И если говорить о наших внутренних измерениях, то речь идет о создании личного товарооборота от 50 баллов и больше. И мы с вами этот заработок и этот личный оборот создаем, формируя нашу клиентскую базу. То есть наша задача в рамках этого проекта – научиться работать с клиентами, научиться работать с продуктом, предлагать его и научиться работать с клиентом, создать первую клиентскую базу. Итак, проект проходит в два этапа. Два основных этапа, и дальше я вам более подробно расскажу, из чего состоят эти этапы. Я скажу лишь, что первый этап, с которого мы начинаем работу в проекте – он длится 4 недели. И у нас будет такой своего рода в работе недельный такт. То есть у нас неделя, каждая неделя будет посвящена какой-то теме, то есть она будет объединяться какой-то темой, и мы будем работать именно вот в рамках недели. Для того, чтобы извлечь максимум пользы из этого проекта, из работы в этом проекте, Запланируйте, пожалуйста, время, которое необходимо выделить для того, чтобы быть максимально эффективным. На начальном этапе вам будет достаточно 1-2 часа в день выделять для того, чтобы осваивать материал, выполнять задания для того, чтобы уже практически работать с клиентами. И чем дальше мы будем продвигаться по проекту, тем больше времени желательно выделить для работы в проекте. Потому что от этого напрямую зависит результат который вы получите в работе в процессе работы в нашем проекте дальше как мы с вами будем работать то есть как будет выстроена работа на первом этапе то есть вот всю работу можно разделить на три основных блока первый блок он связан с тем чтобы разобрать и научиться пользоваться всеми существующими на сегодняшний день инструментами по работе с продуктом к этим инструментам относятся вот то что здесь написано на зеленом фоне это инструмент для подбора ароматов инструмент для составления программ по ходу за кожей работы с тестом набора акции розыгрыши конкурсы то есть мы с вами все это будем подробно разбирать. Центральным инструментом для организации работы с клиентами у нас с вами будет клиентский чат. И поэтому отдельный блок посвящен тому, как организовать клиентский чат. И третий блок работы, он связан с тем, чтобы приглашать наших потенциальных клиентов в наш клиентский чат, то есть выполнять нашу клиентскую базу. И мы с вами будем уже на втором этапе проекта «Первые деньги» разбирать работу в таких социальных сетях, как TikTok, Instagram, ВКонтакте и так далее. Вот. А работу в мессенджерах мы с вами разберем в рамках первого этапа, поскольку это работа неотъемлемо связана с работой клиентского чата, поэтому вот мессенджеры мы с вами разберем чуть раньше. Итак, программа первого этапа. Как я уже сказала, первый этап состоит из четырех недель, и на первой неделе мы с вами разберем как раз все инструменты для работы с продуктом. Мы научимся составлять продающие описание ароматов, потому что очень важно научиться рассказывать про ароматы для того, чтобы у вас были продажи. Мы научимся проводить, вы научитесь в частности проводить парфюмерный примерочный по специальному сценарию. У вас будет прописанный сценарий с готовыми алгоритмами, скриптами. То есть вам нужно будет просто освоить этот сценарий и начать работать с клиентами по этому сценарию. Вы получите концепцию парфюмерного гардероба, получите карту парфюмерного гардероба и у вас будет понимание того как можно с клиентами работать в рамках формирования парфюмерного гардероба вы научитесь составлять программу по ходу за кожей лица не только для себя но и для всех желающих также вы научитесь проводить тест-драйв для нашей продукции косметической продукции и мы это с вами будем делать с помощью тестового набора. Как работать с тестовым набором, технологию вы тоже получите. И вот после первой недели у нас с вами будет а, вторая неделя, которая будет посвящена полностью практике по освоению этих инструментов. На этой неделе мы с вами будем непосредственно работать с клиентами и закреплять все полученные знания на первой неделе. Это не значит, что мы в течение первой недели будем заниматься только теорией. Нет, мы будем и изучать теорию, и практиковать. Но вот вторую неделю мы с вами прямо сконцентрируемся на том, чтобы а, все перенести на практику и ввести в определенную привычку. После этого на третьей неделе мы с вами перейдем к организации работы с клиентами. У вас уже к этому этапу появятся первые клиенты. И дальше мы с вами будем расширять клиентскую базу и научимся работать большим количеством клиентов, потому что если у вас клиентов больше 10-15 человек, то удобнее их организовать в едином пространстве. И, и самым удобным на сегодняшний день инструментом для работы с клиентами является клиентский чат. И а, вы получите полную инструкцию о том, как создать клиентский чат, как какой информацией наполнять клиентский чат, какую, когда и какую информацию размещать, как выстраивать размещение информации. То есть очень большое внимание мы уделим тому контенту, который наиболее эффективно работает в клиентском чате. И четвертая неделя, она будет опять-таки посвящена практике, где под... Вот Чутким руководством кураторов вы сможете все это перенести на практику и выработать для себя уже схему работы, когда вы используете инструменты для работы с продуктом, используете клиентский чат, выведете клиентский чат и в процессе делания, всегда возникают какие-то вопросы, мы сталкиваемся с какими-то трудностями, и у вас будет возможность в течение этого времени задавать свои вопросы, получать обратную связь и корректировать с помощью кураторов свою работу с клиентами. Второй этап, второй этап, он посвящен расширению клиентской базы, и, как я уже сказала, мы с вами здесь будем учиться создавать трафик, новых клиентов и социальных сетей. Мы с вами разберем технологию работы в самой современной на сегодняшний день социальной сети TikTok, в самой популярной и самой массовой социальной сети Instagram и также посмотрим, что можно, как можно выстроить работу в таких социальных сетях, как ВКонтакте и по аналогии перенести это на другие социальные сети, если вы их используете в своей жизни на второй этап можно попасть только в том случае если вы завершили успешно завершили первый этап то есть вы научились на полученных инструментах на первом этапе делать личный оборот от 50 баллов и более в этом случае вы можете попасть на второй этап и получить информацию о том научиться расширять свою клиентскую базу с помощью социальных сетей сразу скажу, что вот те навыки, которые мы с вами будем формировать в процессе работы с клиентами и на первом этапе проекта, и на втором этапе проекта первые деньги, это навыки, которые вам пригодятся и просто необходимы в том случае, если вы планируете создавать свою партнерскую сеть, если вы хотите строить сетевой бизнес, то мы вот на этом этапе все эти навыки уже на базовом уровне освоим. И в дальнейшем уже на последующих обучающих курсах, которые будут посвящены непосредственно рекрутингу, мы уже с вами все эти навыки адаптируем к рекрутингу и к работе с командой. Итак, как мы будем работать в рамках нашего первого этапа, который стартует в ближайшее время? Итак, ежедневно 5 дней в неделю в чат, в наш рабочий чат будут выкладываться видеоуроки. В 10 часов по московскому времени каждый день будут выкладываться видеоуроки. Соответственно, ваша задача в течение дня проработать этот видеоурок и выполнить те задания, которые будут сопровождать этот видеоурок. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, если вам будет что-то непонятно, если вы будете, то есть у вас будут возникать какие-то сомнения, вы всегда можете написать в рабочий чат, обратиться со своими вопросами и получить ответы от кураторов. Наш рабочий чат, чат первые деньги, это наш главный рабочий чат для этого проекта. В этот чат вы будете присылать отчеты по заданиям, вы будете присылать сюда свои вопросы, будете делиться своими достижениями, своими удачами будете просить, можете просить помощи, поддержки в случае, если что-то не получается. То есть я призываю вас активно работать в нашем рабочем чате, потому что это поможет вам выстроить свою работу максимально эффективно. Также еженедельно по субботам в 10 часов по московскому времени у нас с вами будет Zoom встреча. С разбором вопросов то есть если возникают какие-то ситуации которые вам хочется обсудить непосредственно в формате вот такого зум общения то по субботам у нас будет такая возможность мы с вами будем делать еженедельный разбор и также по итогам недели вы будете подводить, ну скажем так, подводить итоги этой недели, писать еженедельный отчет. Как я уже сказала, вот этот отчет призван подвести итоги, посмотреть на пройденную неделю, посмотреть, что получилось, что сделано, подвести итоги и написать отчет. И наличие этого еженедельного отчета является пропуском на следующую неделю. Вот здесь хочу остановиться и сказать о том, что... А, наш проект, он для тех, кто действительно делает, кто совершает действия. Этот проект не подойдет вам в том случае, если вы хотите прийти, посмотреть и понаблюдать. К сожалению, дальше первой недели вы не сможете продвинуться, поскольку а, каждую неделю у нас будет отчисление неактивных участников, и... Признаком неактивности является отсутствие отчетов в течение недели и отсутствие еженедельного отчета. Также вы будете отчислены в случае, если вы пишете отчеты формально. Вот, поэтому наш проект для тех, кто делает, и мы создаем пространство единомышленников, которые действительно работают и которые полезны друг другу, которые поддерживают друг друга, поэтому если вы готовы работать, если вы готовы делать, и если вы хотите действительно получить результаты, то вам это не составит никакого труда, и вы достаточно легко все это сделаете. Конечно же, у нас есть промо-промоушены для лучших наших участников, для самых активных участников. И на период действия первого этапа у нас будет действовать два промоушена. Ну, Во-первых, первый промоушен – это промоушен за максимальный личный оборот за период нашего проекта. Денежная премия в размере 5000 рублей на ваш внутренний счет Ламбре, при условии, что этот максимальный личный оборот среди участников нашей группы будет не менее 100 баллов. И второй промоушен – это для всех тех, кто выполняет наши базовые условия, то есть личный оборот 50 баллов и более. Все участники, которые выполняют эти условия, участвуют в розыгрыше ценных призов. Вот. И, соответственно, мы подводить итоги этих промоушенов будем уже после завершения нашего первого этапа и, конечно же, принять участие в этих промоушенах можно только в том случае, если вы дошли до финала проекта. Ну что ж, дорогие друзья, вот таким образом у нас с вами будет проходить проект «Первые деньги», который состоит, как я уже сказала, из двух этапов. И вся информация о стартах ближайших потоков, о всех изменениях, о результатах участников наших предыдущих потоков вы можете увидеть в чате предстарта проекта. Первые деньги если вы еще не, не скажем так не вступили в этот чат предстарта под этим видео будет ссылочка на этот чат добавляйтесь в чат предстарта и следите за всей информацией ну а участникам ближайшего потока я желаю успехов и я желаю получить тот результат за которым вы идете создать свою клиентскую базу, ну и, конечно же, заработать свои первые деньги. С вами была Гульнас Идрисова и до встречи в проекте «Первые деньги».